приветствую вас меня зовут Лилия Донскова, я директор компании oriflame в этом видео я вам расскажу какие выгоды предлагает компания для новичков которые присоединятся до 5 декабря 2020 года во первых очень выгодное время для того чтобы стать партнером компании oriflame действует прекрасный новогодний каталог в котором компания предлагает варианты подарочных наборов и есть чем побаловать себя и своих близких. Вы сразу получаете скидку 20 процентов на весь ассортимент каталога, а также возможность участвовать во внутренних акциях и распродажах компании, где скидки доходят до 80 процентов. Если ваш заказ в первые три дня с момента оформления дисконта будет более 1000 рублей, то вы сразу получаете в подарок регистрационную плату то есть экономите 149 рублей если же ваш заказ будет на 50 бонусных баллов бонусные баллы это внутренняя условная единица компании 50 баллов примерно 2500 рублей то вы выбираете один из продуктовых наборов или набор для душа серии feelgood стоимостью 199 рублей гель для душа и мыло с натуральными эфирными маслами или набор декоративной косметики серии On Color тушь для ресниц и помаду если же ваш заказ в течение 21 дня с момента регистрации будет составлять 100 бонусных баллов или 5000 рублей это означает что вы прошли первый шаг стартовой программы а компания предлагает для новых партнеров всего четыре шага и в каждом из шагов предусмотрены такие хорошие продуктовые наборы первый шаг вы получите за 199 рублей парфюмерную воду Amber Эликсир стоимость этого аромата 2450 рублей на сайте а вы получаете всего за 199 рублей состав аромата черная смородина мандарин пион сладкий миндаль сандаловое дерево мускус амбра то есть такие нотки которые идеально подходят для осени и зимы для прохладного времени года поэтому я рекомендую конечно участвовать в стартовой программе подарки это хорошо но это еще не все вы также можете с компанией Reflame строить бизнес и я буду вашим проводником расскажу вам какие первые шаги с чего начинать как правильно все делать ссылка на регистрацию в мою команду будет в описании под этим видео жду вас моей команде успехов вам и до новых встреч с вами была Лилия Донскова